Я приветствую вас, уважаемые друзья. Давайте сегодня я вам расскажу про сайт, который называется VK Target, который поможет вам хорошо зарабатывать в интернете. Давайте начнем с выполнения заданий. Задания здесь довольно-таки простые. Вот вам пришло задание, оно приходит звуковым сигналом и здесь вылазит белое окошечко с уведомлением. Вот пришло задание ВКонтакте, на рассказать друзьям. Нажимаете на эту ссылочку. И переходите на стену. Все, нажимаете поделиться, поделиться записью. Закрываем страничку и нажимаем слово проверить. Готово. Нам начислили 30 копеек. Все, задания пока кончились. Они приходят, могут через три минуты прийти два 3 задания. Абсолютно по-разному. Могут через 10 минут прийти одно. Ну, Получается, для того, чтобы вам выполнять эти задания, вам необходимо будет авторизоваться на социальных сетях своих, где вы зарегистрированы. Если вы не зарегистрированы, вы можете здесь на месте завести себе новый аккаунт и получать с этих социальных сетей уже себе задания. Не обязательно сразу их все авторизовать, можно для начала 3-4, а потом дальше добавлять. Чем больше будет добавлено, тем вам больше будет приходить просто заданий. И вы сможете больше зарабатывать. Ну так как здесь можно зарабатывать на этом сайте, можно и потратить заработанные вами деньги. Вы можете сделать себе заказ рекламы. То ли вам надо, чтобы кто-то вступил к вам в группу ВКонтакте. В Фейсбуке можно вступить, разместить пост до задания. В Ютубе можно, что посмотрел кто-то ваш ролик, подписался на канал. Ну и так далее. Здесь разнообразные задания, и у них разная стоимость бывает. В итоге, когда вы надавали заданий, вы можете себе набирать рефералов, которые будут зарабатывать только для вас уже. Вот, получается, мы пока ходили, я вам показывал. К нам пришло еще задание «Вступить в сообщество». Мы нажимаем, переходим на сайт, который ВКонтакте. И вступаем в группу. Группа называется Шкода Россия. Все, закрываем. Нажимаем проверить. Все. У нас 89 89.36. 89, 84 стало. Давайте мы отступили немножко от рефералов. Теперь, получается, вы можете давать на других сайтах объявления. Вот она, ваша ссылочка. И по ней будет уже приходить к вам рефералы, которые будут зарабатывать для вас. Они будут зарабатывать по 10, по 10, по 15, по 15 процентов. Каждый будет приносить вам заработанных денег. Ну и деньги, которые вы заработали, вы можете их вывести. Вывести их можно через электронные кошельки либо на мобильный телефон. Мобильные электронные кошельки такие как Яндекс Деньги, Киви. Кошелек и WebMoney. Нажали, например, на Kiwi. Ввели свой номер Kiwi. Сумму Не обязательно Последние можно ровно округлить. И создать заявку. Здесь получается спасибо за заявку. Деньги будут отправлены вам в течение двух рабочих дней. Все. Деньги вывели. Если вам понравился ролик, нажмите, пожалуйста, класс. Подписывайтесь на канал. Буду вас видеть в своей команде, кого заинтересовало. Снизу видео есть ссылочка на переход на этот сайт, где можно зарабатывать. Спасибо за внимание. Удачи вам.